Всем привет, с вами Макс Риск, игра в зубы на канале Риск Старт э, Хэштег 30 или хэштег 31 и Открываем сундучки В общем, давайте-ка, перед началом ролика, подпишитесь на канал, поставь лайк все таки мне нет идеи для нового ролика, но есть пару штук В общем, кто хочет участвовать в роликах, напишите в комментариях э, под роликом Ваша соцсеть, там, имя, что я нашел Ну или хоть в соцсетях напишите, я хочу участвовать в видеороликах. У меня есть идея, пару штук, я думаю, что можно еще заснять. А то вот идея заканчиваются. заканчивается, а вот открытие сундучков, думаю, она будет бесконечным. Не, ну, мне она, конечно, нравится. Где-то, я думаю, до 100-соточки сто... докатит. Так, это 31-я серия будет или 30-я? Это я вообще не в курсе. Пожалуйста, кто знает, напишите в комментариях, как же назвать серию. 30-ю 30 или же 31-ю? А следующую, 31 или же 32 Так, у нас сейчас билетики очень маленькие, да? Ну ладно. Заходим, выходим точнее. Так, открываем серебряный сундучок. Переноча ролик АП. на канал, поставь лайк. Если это сундучка будет то, что у меня. Прям в тебя руки. Смотри сам. Бам! Выпадает Пеппер. Не нравится? Ну тогда жди. Жди тогда, сейчас подожди. с это всем делом. Понятно, тут обратно смеются нам. Но понятно. Давайте сейчас мальчику он вот таким мальчик. С мальчиком ключили, бам, помочь всем, бам, помочь себе, бам, выходим, бам, нажимаем. Это у нас серебряный сундучок. ролика, подпишись на канал, поставь лайк, если это сундучок будет. То что у меня прям тебя в руки, очень мощный сундук. Давай три, два, один. Смотри сам, я не вижу ничего. А что Ух ты отброс бомба. Вот там повезло. Он сводит отброс бомба. Вообще у нас по 1047 я записал видеоролик, там он как там не вышел, ну и ладно. случайно его не видел, что запись пошла. А запись сейчас идет, а? Как думаете? Вроде бы идет, если не идет, то ладно, пропустим одно видео. Блин, 100 видео запустил и 100 видео пропустил. Лучше на ПК снимать, согласен. В общем, пишите свои комментарии на ПК или на телефон. Сейчас я на телефоне, а там есть ролики на ПК. Вот на стриме зайдите, где пока всем понятно, думаю, будет так, что мы нигем еще не добавили, пойдем с вами вместе с, с кем-то ежедневное задание убить семь охранников, убить два охранника в одном бою. Убей 5 персонажей, как Брюкс. Вот, блин, 5 персонажей. Вы что издеваетесь над мной? Ну, ладно, ладно. Все-таки, судя ролика, открыть сундучки и поиграть с удовольствием. Давайте. -ка. Брюкс, затащи всех. Давай. И есть Макс Риск. Ха. Ссылочка в описании на мой канал Макс Риск. Там тоже выходит зуба. И ссылочка в описании на Макс Риск Гейминг. Я, конечно, его пока не назвал. Но все-таки я скоро назову его. Ждите, блин, я что-то перышко не взял. А п ⁇ как вы знаете, очень нужно для персонажа Брюкса. Да-да-да, нужно очень. Так же, прячемся, чтобы сэкономить там время. Не может пойти, да, пособирать тут немножко, возможно, появится. Так, хоть лук там, мне нет. Дробовичок. Дробовичок, PGPG. О, копье, хоть это тоже мне радует. Там бомба еще, крутяк, крутяк. Так, уходим, уходим, отступаем. Да, блин, ну, позже, PGPG. Уходи, PG. Страшный. Так, так, так, мне соки смотрят на меня, соки смотрят на меня, блин, соки меня спалил, уйди лисица. ну все, иди сюда, получишь все, я сказал уйди, вот все, блин, пошла он, а, блин, ну что делаете, не, блин, не надо, хорошо, нет, нет, подпишитесь на канал, поставь лайк, чтобы мне спасти, блин, а, что за приколы, эй, что издевается надо мной, а, блин, не, не, не, не, не, блин ну почему брюкса нужно целый день в духовке сидеть да и именно прятаться вы что издевайся надо мной 1070. семьдесят получает тигра убивает прижать тигра убивает и ненавижу тигра ставь лайк если ты тоже ненавидишь тигра разработчики конечно специально так делать чтобы мы проигрывали да? специально такие вот самые сильные бравлеры берут и нас убивают в общем давайте-ка или найботы, они все такие вот Зачем наибот запускать? Не пойму, зачем? Дайте хоть как минимум 20 игроков. Зачем 35? 35 игроков. Это безумие какое-то. Ну да, игра называется безумие, да. Блин, я перышки не взял, да, скорее всего. Блин, ну бачи, ну, блин. Ладно, ладно, подождем. В общем. Если кто хочет со мной засняться в роликах, ваш там никнейн спалиться через там, пару лет, вы скажете: Вау, мой никнейм спалился все-таки время. Вау, у меня перышко, вау, вот это хоть не радует. А почему перышко не использовалась раньше, а? Не пойму, что-то. Что-то не пойму я. Да. Прячемся, е Прячемся, бегом, е Блин, вот сейчас такой брюкс такой слабый, блин, достал у меня. Видите, ничего не происходит. Че карта не сужается, а? Ч карта не сужается. Ладно. Опа-на, лисица. А ну иди сюда, а что я там хотела? Лисица. Ух ты, ух ты, я понял. Раз, два, три, пошел, пошел, вон. Давай. Вс. Вс. Уходим. Вс. Скрылись, отлично. Блин, тут и вот. Так. Место меняю. Тут. Э... Ничего не сужается, что не так? Блин, что, карта замерла? Прикольно было бы, да? Если карта бы уже замерла, мы бы сами ходили. И кто нас бы искал? А мы такие бам-бам топ один занимаем. Да, такой странная игра. Да, просто ничего не происходит. Что за приколы? Явно, а соперники умирают. Не, мне это уже нравится. О, пошла, пошла уже карта, блин. Она очень быстрая, кстати. это 11 животных. Кстати, если хочешь, чтобы я сделал челлендж, э, как то очень прикольный челлендж, то подпишись на канал, поставь лайк, чтобы я это все исполнил. Брейс, Брейс, я только за этим пришел, а за двойню пришел мне есть ульта какая-то, да, супер ульта. Угу. Просто в кустах сидим и зарабатываем баллы, да? Э, а ты где? А ты где? Выходи! У меня большое расстояние, я могу бам сделать, бам сделать. <laughs> Блин, спалился. Блин, ну что ты делаешь? О, корт, -мо! <laughs> Она такая большая. Так, 9 человек, окей, okay, персонажи. Блин, на все поджимается. Давай топ-1 займем. Все будут окей. Okay. Топ-1, топ-1, топа один. Так, а ну. Ч... Так, так, так, так, топ-1, топ 1 топо топ один. В общем, напиши в комментариях, с какого ты года? Да, прямо сейчас напиши, будет там дразниться. Я в 2028, там все такое вот. Главное! Ага, специально, да? Ну, сам виноват, что пошел сам виноват, да? Все, прячемся. Кто в кусты, а? <с> Никто не хочет. Ладно, подождем еще. А Хотим времени карту сужать. Давай к ним, к нам. Никс, давай к нам. Не, не хочешь. Да, знаешь, что мы можем. Бам-бам-бам, все. Карта он сужается. Я вижу, вижу слева от вас. Блин. а... Так, 6 игроков. Еще так много игроков, что ли? <laughs> не, я не пойду. Вы ч ⁇ Хочу топ-5 занять. Бак, хочешь ко мне? Не хочешь, бак? Я подожду, я подожду. Я буду думать, чем заняться. Все, я выхожу. Всё, я спрячусь, окей? Я спрятался, не найдешь, не найдешь. Так, давай. О, блин, спалилась! Никс, спалил меня! Блин, а, блин, спалил у меня все-таки, да? Топ-2, что ли, занимаем? С кем? Блин, пошла вон! Никс, а, блин, уйди, у меня Лего, да? Не опасно лего, как я понял. Да я понял, что нужно так подходить, как тебе бруба, тебе все в этом духе. Блин, ну Никс, ну почему, почему я проиграл, Никсы, достали меня уже. Блин, ну чё так, Никс читеры, я ненавижу Никсов, хочу жаловаться на игру Хэштег #3, все, хочу жаловаться на игру, все, достал мне это все. Ну, хоть топ-2 занял. Но никс реально сложно. Блин, еще лаги подлагнулись. подлаганулись. В общем, всем спасибо просмотр. С вами был Макс Риск. Смотрите следующие видеоролики. Почему только один ролик смотрите, а? Почему? Давайте следующий, а то статистика падает на других роликах, а эти ролики растут, да? Так себе. Всем пока. Почему, почему я проиграл?